Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин, с новой по-настоящему интересной подборкой самых крутых и страшных горок в мире. Я пока готовил выпуск, сам погрузился во всю эту атмосферу аквапарков, и так захотелось на море. Эх, да, что-то я замечтался. Не буду вас томить долгим началом. Скажу сразу, мне нужны от вас лайки. Вы знаете, как сделать меня счастливым. Ну и конечно же подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также, ребят, у нас в конце видео конкурс на 1000 рублей. И любой из вас может ее забрать себе. А всего лишь что нужно написать комментарий. И все. Ну и поскольку я сказал все, что хотел, мы приступаем к ролику. И открывает подборку вот эта прикольная горка. Открылась она в 2008 году, но вроде она еще неплохо так функционирует. Выглядит она достаточно странно. Да и происходящая внутри не особо отличается от того, что мы видим снаружи. Издалека это какая-то огромная воронка, сужающаяся к низу. Горка выполнена как бы лоскутами в шахматном порядке. Снаружи используются черные и белые цвета. Вниз придется спускаться на надувном матрасе. Внутри горка освещена каким-никаким освещением, то есть подсветкой, которая меняет оттенки. Кстати, вода там хлещет знатно, так что посетители должны быть готовы к тому, что придется хорошо держаться. Аттракцион назвали «Промывкой мозгов». Не знаю, почему именно так, но мне кажется, что название вполне подходит к горке. А дальше у нас горка с проваливающимся полом. Если вы любите адреналин, страх, неожиданность, welcome сюда. Кстати, горка-то классная. Насколько я вижу, она очень длинная. Возможно, вы даже успеете отойти от шока, вызванного неожиданностью, и о чем-нибудь подумать, но в этом я не уверен. Сама кабинка, в которую нужно зайти перед спуском, сделана в розовом цвете, а вот горка окрашена в голубой. Это особо ничего не меняет, но все равно прикольно. А вообще особенного тут мало. Ну разве что горка до безумия длинная, не больше. Но, ну, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Одним такие горки вообще не нравятся, другим они приносят массу положительных эмоций. Если вы хотите поехать с семьей, но не можете выбрать между отдыхом в лесу и аквапарком, это точно ваше спасение. Да, вот такие крутые горки находятся в лесу. Они открытые, так что вы точно сможете ехать и наслаждаться прекрасными видами на природу, которые с них открываются. Ну, если они там есть, конечно. Но что-то мне подсказывает, что там реально красиво. Кстати, прямо рядом с горками растут деревья, так что вы точно станете ближе к природе, когда будете с нее съезжать. А прямо с нее вы влетите в огромный бассейн, рядом с которым расположено что-то вроде городка. Я уверен, там есть все необходимое для вашего отдыха. Горка достаточно пологая, так что такой досуг явно оценят любители чего-то спокойного. А дальше у нас вот такая крутецкая, нереально огромная горка, которая точно зайдет каждому. И да, она как бы состоит из двух частей. Сначала вы набираете скорость на обычной горке, причем стоит отметить, что она достаточно небольшая. Далее, на второй части, вы как бы крутитесь, чтобы провалиться вниз. Достаточно тяжело описывать весь процесс, но думаю, вы видели такие горки. А может, даже сами катались на чем-то подобном. В общем, горка просто нереально высокая, масштабная, огромная и впечатляющая. Уверен, львиная доля зрителей хотела бы вот на таком прокатиться когда-нибудь. Поездка на такой горке обещает быть очень веселой. Горки для друзей? Они такие! А если серьезно, вот это я считаю реально крутым дизайнерским решением. Обе горки переплетаются между собой, но не выглядят как-то нагроможденно. Да и таким образом они занимают меньше места, чем если бы они стояли по отдельности. Их изюминка скорее заключается в их внешнем виде, чем в спуске. Кстати, по факту вы проедетесь внутри змеи, ведь по приезду вы выкатитесь из ее рта. Змеиная голова сделана просто великолепно, особенно классно выглядит чешуя. Внутри эти горки самые обычные, ничем не отличаются от других. В некоторых местах приделали парочку светодиодных лент. Но ну, разве что у вас будет возможность прокатиться над или под другим человеком. Хотя и это вряд ли получится. А есть ли тут любители длинных плюс-минус лайтовых горок? Если да, то поздравляю. Этот лот точно для вас. Да, сейчас вы можете увидеть безумно длинную горку. Она не особо крутая. При поездке у вас вряд ли будет захватывать дух. Но для разогрева перед лютыми отлично подойдет. Горка создана в достаточно спокойной цветовой гамме, преобладает зеленые и белые оттенки. Мне кажется, такую высокую длинную горку можно установить где-нибудь, где есть красивый пейзаж. Это реально будет отличным решением. В аквапарк многие приходят с желанием прокатиться на чем-нибудь жестком, поэтому не думаю, что вот такая горка будет пользоваться особым спросом. Хотя, кто знает, классика всегда популярна, от нее практически никогда не отказываются. Но я к тому, что если вписать что-то подобное вместо с красивыми видами, то такая горка станет фаворитом каждого. Дальше у нас вот такая крутая, во всех смыслах этого слова, белая горка, прокатиться на которой точно решится не каждый. Думаю, она зайдет любителям чего-то странного, экстремального, всего того, что доставляет удовольствие далеко не каждому. Представляете, это же около 36,5 метров, 120 футов очень и очень крутой горки. Мне кажется, можно прямо там с ума сойти от страха. В принципе, горка выглядит безопасно, из-за высоких бортиков, с нее просто нереально вылететь. А влететь в другого посетителя аквапарка не выйдет. Вам разрешат съехать лишь через достаточное количество времени». Эта горка до да безумия абсурдная и странная. Я не понимаю, как кому-то вообще пришло в голову такое построить. Короче, горка делится на открытую и закрытую часть. В закрытой части постоянно меняются цветовая гамма и тематика. Условно, то мигают фонари, то просто розовые стенки. Это выглядит безумно странно и даже страшно. Потом посетитель аквапарка выезжает в открытую часть. Это кейслив, где он крутится до тех пор, пока он не доедет до центрального отверстия. В общем, по принципу воронки вас подгоняют к центру, и вы падаете вниз. Горка красивая, интересная, но какая-то абсурдная. А хотите побывать на месте пушечного ядра? Нет, это не странный вопрос, я пытаюсь понять ваши предпочтения. Если все-таки да, то вам сюда. Именно на этой горке вы не просто скатитесь в уютненький бассейн, а реально нырнете и получите дозу адреналина. А все потому, что горка располагается достаточно высоко над водой, из-за чего вам реально придется упасть в бассейн. Если вы умеете прыгать в воду, то эта горка точно для вас. Ну а для тех, кто этими способностями не обладает, предоставляется отличная возможность научиться и от души повеселиться. Выбор, конечно, всегда будет за вами, но если предложат, рекомендую согласиться. В нашей подборке нашлось место и для вот такой весьма спорной горки. Она реально на любителя, но вроде прикольная. Если вы когда-нибудь хотели побыть в роли аквариумной рыбки, то эта горка точно вас порадует. Дело в том, что большая часть аттракциона закрытая, но закрыта она прозрачным материалом, что и делает горку схожей с аквариумом. Снаружи будет виден каждый посетитель горки, что, как по мне, даже прикольно. Но стоит отметить, что боковые стекла затонированы, так что можете дышать спокойно. В принципе, про эту горку все. Ее основная особенность – прозрачное покрытие. И еще одна горка от очень креативных дизайнеров, которые решили создать свое творение в виде змеек. Окей, это реально классно. Стоит нашего времени и уважения. Выглядят горки очень классно, вот прям безумно. Прикол в том, что они не прямые, а как бы закрученные вокруг огороженной лестницы. Создается ощущение, что змейки просто схватили свою добычу и не хотят отпускать. Только небольшая недостыковка в том, что лестницу они обхватили хвостами, хотя змеи обычно делают не так. Внутри горка такого красного цвета, как будто бы вы правда едете по желудку змеи. В целом горка стильняцкая, и точно придется вам по душе. Даже матушка природы решила порадовать людей чем-то крутым. Смотрите, да это же природная горка, на которой реально можно покататься. Горка сделана не из пластика или чего-то подобного, а из горных пород, камня. Как по мне, это просто офигенно. Конечно, рельеф присутствует, чувствоваться, скорее всего, будет достаточно сильно. Что неудивительно, ведь в некоторых местах достаточно большие пороги. Но знаете, не каждый день катаешься на чем то что как бы создано благодаря природе. Блин, я уверен, что после поездки вот по этому спуску у человека реально останутся безумно крутые впечатления. Честно, хотел бы я прокатиться на такой сам. А эта горка называется Черная анаконда». Ну, по очевидным причинам. Горка безумно длинная, поэтому вам точно сюда, если поездки длинную в 10-20 секунд кажутся вам чересчур короткими. Посетители горки точно унесут с собой мешок эмоций. Аналогии со змеей можно провести и потому, что горка реально изогнута во все стороны, как настоящее животное. Мне нравится, что горка открыта частями. То есть присутствуют как открытые части, так и закрытые. А открытые участки покрыты сеткой вместо ткани. Если честно, издалека горка выглядит стрёмно, как будто она стоит где-то на заброшке. Ну ладно, главное же, чтобы людям нравилось там кататься. Так, а вот эта горка мне реально очень и очень зашла. Во-первых, она длинная, можно успеть насладиться моментом и кайфануть от нее за время поездки. Во-вторых, на ней безопасно ездить. Скорость развивается не особо большая. Есть открытая и закрытая часть. Открытый участок все равно огорожен своеобразной сеткой. Мне еще нравятся горки, где спуск происходит на надувных лодках или плотах. Вот здесь для поездки используют надувные лодки, едут сразу два человека. Горка нереально крутецкая. Уверен, вот она-то успела запасть в душу каждому. Сегодня мы уже видели прозрачную горку, которая позволит посетителям аквапарка смотреть по сторонам. Но что насчет людей, которым не хочется кататься на прозрачных горках? Специально для них в подборку я добавил абсолютно черную горку. Прикол в том, что черная она не только внутри. Снаружи обычно используют какие-то яркие цвета, привлекающие внимание посетителей. Но здесь решили создать полностью черную горку. Что ж, хозяин Барин, горка все равно выглядит интересно, стоит признать. Кстати, внутри она прикольно подсвечивается, чтобы человеку не было совсем темно. Бог ты мой! Сегодня мы уже видели всякие горки-воронки, куда тебя потихоньку засасывает. Что ж, а вот эта горка взята в подборку специально, чтобы показать вам, насколько же масштабными бывают вот такого рода воронки. Просто посмотрите на этот гигантский аттракцион. Собственно, небольшой, но крутой спуск, а потом огромнейшая воронка. Выглядит реально круто. Прямо-таки очень завораживающе. Расцветка-то какая. Все цвета радуги. Боже, как же это классно выглядит. Кстати, спуск происходит на нереально крутых плотиках. В общем, рекомендую эту горку. А вот змейки, как мы уже поняли, весьма распространенная штука. Однако каждый дизайнер вносит в свою горку что-то уникальное. Здесь автор сделал просто прекрасную, невероятно красивую и реалистичную змейку, которая мне реально зашла. Кстати, здесь человек сразу вылетает в воду из горки. Хотя обычно к таким горкам-змеям пришпандоривают что-то вроде языка, по которому ты потом едешь и теряешь скорость. Как по мне, вот так даже прикольнее. Но не знаю, хочется оставить этот вопрос на ваш суд. Как вы считаете, лучше сразу вылететь в воду? Или сначала немного сбросить скорость? Пишите свое мнение в комментариях. Вот мы и дошли до горок для любителей жестокого жесткача. Эта горка очень крутая во всех смыслах этого слова, даже как по мне чересчур. За счет уклона скорость набирается высокая. Дабы ценный посетитель аквапарка никуда не улетел, под конец горку немного прикрывают сверху каким-то прозрачным материалом. И, собственно, по приезду вниз человек вылетает в бассейн на огромнейшей скорости и, очевидно, полностью ошеломленный происходящим. А самое интересное, что горку открыли в 1989 году. Прикиньте, судя по внешнему виду, аттракцион неплохо так опередил свое время, ведь выглядит он просто бомбически. Часто люди уходят с аквапарка, когда солнце сядет за горизонт и станет темно. Если вас это раздражает и хочется продлить веселье, то велкам на эту горку. Она оснащена классными лампочками, которые сияют разными цветами. Также хочется отметить, что сама горка прозрачная, так что вы сможете смотреть по сторонам. Насколько я понимаю, спуск происходит на надувной лодке, так что сам процесс реально становится чуток атмосфернее. Кстати, как по мне, на этой горке будет в кайф прокатиться и днем, если вы любите просто посмотреть на что-нибудь с высоты птичьего полета. Ну и как же без обычных, классических горок? Обычные аттракционы без всяких выдумок всегда будут востребованы, в то время как на спрос чего-то эпичного будут действовать самые разные факторы. Вот отличный пример классики без прикрас – Самая обыкновенная желтая горка, притом закрытая. Аттракцион расположен в Сиднее. Ничего необычного, сели и покатились вниз. Тем не менее, вот такие горки – любимчики всех посетителей аквапарка. Честно, если бы мне дали выбор между какой-то нереально жесткой горкой и вот этим, то я не знаю, что бы выбрал. О, а вот эта горка реально страшная, она просто огромная, пугает просто своим видом. Прикиньте, там даже можно кататься компаниями на такой небольшой надувной штуке, которая вмещает три человека. Горка достаточно крутая, также в ней есть места, где вас реально будет заносить, но это даже весело. Кстати, в этих местах на вас будет литься вода, это норма, не переживайте. А еще на горке есть места, где придется покататься туда-сюда, как на качелях, чтобы проехать дальше. В общем, на этой горке будет достаточно весело и одному, и с компанией знакомых. О, а вот это уже и горка для, если можно так назвать, совместного катания. У каждого своя дорожка и небольшой надувной плод, но горки открытые, а потому кататься можно с друзьями. И да, даже на перегонки. Возможно, звучит глупо, но почему бы и нет? Выглядит горка достаточно просто. Ну, думаю, аттракционы в минималистичном стиле – это тоже очень и очень классно. Кстати, зимой на горке разрешено кататься на обычном тюбинге, так что горка хоть и открытая, но работает круглогодично. Как говорится, нашли применение всему, лишь бы не пропало. А вообще идея горки классная. В любое время года туда можно прийти со своими друзьями, чтобы прокатиться и классно провести время. Проблема в том, что горка находится в Корее. Ну и ладно, а вот и у нас что-нибудь такое сделают. Этот вариант явно подойдет тем, кто любит пощекотать себе нервы. Посмотрите на эту интересную горку с завитком, которая и так и бросает вызов посетителям аквапарка. Вообще выглядит прикольно, всего один завиток на горке – это что-то новенькое. На самом деле в горке нет ничего сверхъестественного, но она все равно крутецкая. В самом процессе все стандартно. Заходишь в кабинку, потом ждешь, пока она закроется, и пойдет отсчет в 3 секунды. По окончанию отсчета под вами как бы проваливается пол, и вы летите вниз. Звучит страшно, но на деле просто до ужаса захватывает дух. Кстати, насколько я понимаю, эта петля практически не чувствуется, так что эту горку можно не бояться. Стиль, мода, красота – пожалуй, основные качества данного шедевра. В общем, это еще одна интересная, весьма забавная конструкция а «Американские горки». Да, посетитель аквапарка будет кататься то вверх, то вниз. Возможно, кому-то понравится. Мне же хочется отметить сам крутецкий внешний вид. Такой огненный, яркий красный цвет. Горка местами открытая, местами закрытая. Открытые части все равно покрыты сеткой сверху, но выглядит классно. Удивительно, но горка реально длинная, что тоже плюс. Можно насладиться спуском в полной мере. А здесь вы точно сможете спокойно посидеть в своих мыслях. Ничего не будет вас тревожить. До разворота. Да, на этой горке целых несколько мест, где вас нехило развернет, так что стоит крепко держаться, а не считать ворон и думать о жизни. Честно, горка безумно классная, разноцветная, веселенькая такая. Мне кажется, что вот на ней реально бы прокатился каждый. Она выглядит абсолютно безобидно, да и на практике она точно соответствует первому впечатлению. От этих небольших заносов вы разве что улыбнетесь, так что не стоит бояться эту прекрасную горку. Она реально зайдет тем, кто хочет повеселиться. А вот на эту горку лучше просто посмотреть, но кратенько опишу. В общем, внутри нее постоянно сменяются фоны, цветовые гаммы, какие-то узорчики. Вообще, горка безумно классная, тут даже нет претензий. С виду это самая простая, закрытая горка, ведущая в обычный бассейн. А внутри это целый отдельный мирок, куда ты погружаешься буквально на минутку, но потом очень долго отходишь. Что ж, надеюсь, вы успели насладиться этой прекраснейшей горкой, ведь мы уже спешим посмотреть на следующую. А вот еще одна абсолютно черная горка, но здесь мы сделаем акцент на другом. Вы просто гляньте, насколько она закрученная. Я даже предположить не могу, как себя чувствует человек, съезжающий с нее. В целом, горка выглядит безумно круто. Минималистика – это здорово. Черная горка полностью закрытая, но рядом есть ее полная противоположность – белая и открытая горка. В общем, горки есть реально на любой вкус. Что ж, на самом деле здесь вообще нечего сказать, просто я уже по максимуму высказался про подобную горку сегодня, а повторяться не хочется, так что идем дальше. Почувствовать свободное падение на себе? Да запросто! Представляю вам моднявую горку, которая поможет вам в этом. Мне нравится, что ее не сделали цветной, как очевидное большинство горок, а создали такой полупрозрачной. Таким образом, они сделали ее более стильной, так еще и упростили себе жизнь. Не нужно докупать светодиодные ленты или изобретать велосипед, придумывая, как же встроить туда хотя бы немного света. Горка всяко понравится многим, ведь по факту она относится к таким классическим горкам-капсулам, которые любят и взрослые, и дети. Реально, респект за такую крутецкую горку. Я бы прокатился. Ну вот мы и дошли до нереальной водяной горки. Кстати, она очень похожа на что-то вроде американских горок. На ней тоже есть куча всяких спусков и подъемов. Вообще, судя по всему, прокатиться на ней – это очень весело. Выглядит горка самым обычным образом. Она однотонная, бортики достаточно низкие, горка открытая. Все по стандарту. Вечная классика, но все равно этот аттракцион нереально крутой. Кстати, под конец горки посетителям конкретно вымотают нервы, ведь там обычная, ничем не примечательная горка резко превращается в самую жуткую американскую. Одним из последних испытаний является очень высокий бортик, на который можно заехать, набрав достаточную скорость. Как по мне, эта горка хоть и очень крутая, но реально на любителя. Так вот такая горка. Или горки. Короче, их там так много, что этот комплекс можно назвать осьминогом. На вид они самые обычные, ничем не примечательные. Такие невзрачные, длинные, достаточно пологие горочки. Но, думаю, тем они и хороши. А вообще, я даже не знаю, столько сегодня увидели, что я начал сомневаться. Как вы думаете, какие горки лучше? Необычные или простые? Какая горка вам вообще больше всего понравилась? Обязательно пишите обо всем этом в комментарии. А в качестве заключения я подыскал вот такую крутецкую горку-воронку. В общем, посетитель аквапарка садится на надувной матрас и немного катается по кругу, радиус которого сужается с каждым оборотом. Когда вы доходите до самого последнего оборота, вы просто спускаетесь вниз по горке. Звучит скучно, на деле же вы получите просто море эмоций от неспешных покатушек по кругу и веселому спуску вниз. Кстати, сама горка выглядит просто великолепно, а синий и голубой цвета отлично подходят под тематику воды, аквапарка и всего, что с этим связано. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Игорь Гречихин. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока.